инструментов, чтобы сделать свой ага. антон а ты первый свой инструмент как сделал это был далекий 97 год в горах от гей я из бамбуковины нагрел гвоздь в костре среди леса прожег дырки это было первое поперечное а, а ты, ты это сделал случайно ты просто хотел нет, просто нет я не случайно там такое у меня было очень классное окружение, и один из ребят вот делал, так, я повторил за ним, у меня получилось. Я сначала долго учился дуть, я до этого на блокфлейте очень сильно играл, но попал в среду, там вот парень один, Саша, делал такие флейты, и всем, да я не умел, ну, поперечная флейта. Собственно... Собственно, я сейчас нарисую картину, которая вот у меня случая. сложилась в голове. То есть поехали они на пикник, на шашлыки. Говорят. Саша и Антон, да? В 197 году. Нагрели шампунь. Проткнули бамбук. А, в бамбуковую рощу они поехали на шашлыки. Бамбуковая роща это уже Абхазия, это не И это была поперечная флейта. Ну да, это была моя первая перечная флейта. Потом буквально там. Через некоторое время ко мне попал очень классный такой турецкий пищик Шипси, сделанный турецким гастарбайтером в Белореченске. Пищик, если кто не понимает, такой прототип желейки, более деревенский. Да, да, был. да. Вот, <свят> вот, вот мне парень дал, вот говорит, у меня там рядом стройка, там турки строят. И вот я там с одним турком скоррешился, он вот взял прям тростниковину, раз-раз ножиком, раз-раз, и дал. И потом долго, это был такой как бы примитивный, так просто сделанный инструмент, и он так круто звучал, и я много лет не мог его повторить. Только уже когда, уже мастерская вот у меня 2008 года, все серьезно, антплата там, mm -hmm. вот только тогда я уже как бы смог вот повторить. У меня этот инструмент, вот он хранится как образец. — Обалдеть. Ты знаешь, я смотрел недавно видео ну, с Сергеем Николаевичем Старости.